Check. Работу там найду. Деньги ведь нужны. В Якутске и Кюней поближе буду. Ты заберешь меня? Пока что не могу. Если вы хотите сохранить ваш дом, вам необходимо погасить всю сумму задолженности. Это единственный выход. Говорят, в этом году на чемпионате призовой фонд составляет 2 миллиона рублей. Я не для себя стараюсь. Я должен это сделать. Ради не. Звать-то тебя как? Джулор. А ты поставь, раз такой крутой. Тебе зовет. Если ты всерьез решил заниматься масс-рестлингом, начни с этого турнира. Чего молчишь? Ты готов вкалывать? Я готов. Я буду участвовать ради сестренки. У меня, кроме нее, никого нет. Джулур Масреслинг. Папа! Я уже устал. Джулур, терпи. Скоро в кино.